Пусть у всех будет столько еды, сколько хотят. Или вот бездомные. Хочу, чтобы всем было где жить. Нет, пусть у каждого будет дом мечты. Ну а войны? Ради чего? Конец, забыли. Пусть причины, по которым люди воюют, навсегда исчезнут. Е -е -е! Ура! Одной из последних стран, пострадавших от внезапного и необъяснимого роста продовольственных товаров, стал Китай. Средний вес людей более 150 килограммов. Сегодня под группой школьников-туристов обрушился участок Великой Китайской Стены длиной в целую милю. Хотя бы войн не будет. Пусть причины, по которым люди воюют, навсегда исчезнут. Воюют, навсегда исчезнут. Здесь не ошибешься. Без причины... Новая Зеландия объявила войну Исландии. Острова Сен-Китс и Невис объявили войну всему остальному миру.